импортозамещение. Не случится. А зачем? Мы не умеем производить. Нам нужны деньги. Инфляция, гиперинфляция. Что вы выбираете? Падающие доходы населения. Тут проблем, я точно знаю, не будет. Внутри России образовался сильнейший вакуум. Мы все себе пережали. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Друзья, меня многие ругают, что я, мол, не на позитиве, поэтому я решил сделать серию, целую серию выпусков специально для оптимистов. Мы разберем тренды, вот что сейчас происходит в России, в мире и как это меняет нашу жизнь. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Поехали. Вначале я хочу ответить на самый частый комментарий от оптимистов. Они утверждают, что если западные компании уйдут, конкуренции станут меньше и россияне займут их место. Первое. Люди, которые заняты бизнесом, прекрасно знают, что бизнес — это всегда конкуренция, и если нет конкурентов, ничего не прорастает. Знаете, вы знаете, что на газовом рынке, там, где мало конкурентов, что там, там есть монополии, которые, ну что, ну вот они просто есть. Поэтому могла бы случиться компания «Технониколь», моя компания, если бы Моя компания не конкурировала бы с мировым лидером на рынке изоляции, компании Rockwell? Нет, конечно. Ну, во-первых, компания Rockwell возделывала рынки, да, она наслаждала новые подходы, стандарты, в общем-то, она приучала да, рынки к качественному материалу, а мы пришли, подсмотрели у них все, оп, сделали так же и заняли эти рынки, потому что мы лучше знаем нашу Россию, поэтому у нас получилось. Поэтому смотрите, сперва был западный игрок, который возделал рынок, развил его, расширил, потом пришли мы и забрали часть этого рынка. Вот как. А что будет в случае, если эти западные игроки уйдут? Ну, так мы будем, значит, сарай под рамки значит, навозом с глины, там, штукатурить. Хочу заметить, в больших и мощных и процветающих экономиках просто дикая конкуренция, просто красный океан. Дело в том, что малейшие преимущества одного дают ему шанс на выживание. А если другие при этом отстают, ну, не успевают, да, они умирают или становятся гумусом, да, банкротируют и так далее, их активы, их людей переманивают, да, те, кто наиболее успешен, это нормально. Дело в том, что от того, как задействовано то, что у нас есть и зависит экономика, а когда монополия, и когда слабая конкуренция, смотрите, ну, как-то оно там задействовано и все, ничего не меняется. И годами, и десятилетиями одно и то же. Вот поэтому автомобиль АвтоВАЗ, вы сами знаете, в каком он состоянии. Хотя, казалось бы, ну что, какая проблема сделать машину? А вот, пожалуйста, вы сами все видите. Импортозамещение. Многие говорят, вот сейчас, когда все ушли, импортозамещение наконец-то и случится. А я вам так скажу, не случится. Дело в том, что это долгий, длительный процесс, требующий воли и разворачивания десятилетиями. Например, в Китае уже 30 лет осуществляется применение государственных закупок для того, чтобы поощрить те или иные отрасли внутри Китая. А в России как? А в России это не применяется, поэтому и сейчас ничего вот быстро за, за месяц-два не случится. Ну, заткнем какие-то дыры. Нужна зрелая, последовательная политика использования, подчеркиваю, государственных закупок, а это, на секундочку, несколько десятков триллионов рублей каждый год для того, чтобы внутренний производитель работал и если для импортозамещения пирожков, булок, там, мясных каких-то изделий, макдаков и так далее, ну, у нас, в принципе, все есть и всегда было, тут проблем, я точно знаю, не будет, то для импортозамещения высокотехнологичной продукции, там, процессоров и прочего, ну, здесь нужна и наука, и предпринимательство, и длинная воля на протяжении десятков лет, подчеркиваю, десятков лет. Мы не знаем даже, в каком состоянии у нас сейчас наука. Я выпускник московского физтеха, я знаю, в каком состоянии наука на физтехе. Она не востребована. Предприятия России не особо-то, в общем-то, заказывают научные разработки и так далее. Вот и все. А зачем? Несколько отраслей, которыми занимается традиционно Россия, там, добывать газ, нефть, там, осваивать Арктику и так далее. Ну, ребят, здесь нет ничего про производство, там, электроники, техники и так далее. Вы знаете, в Зеленограде были у нас ну, вот эти Микроны и прочие предприятия, которые когда-то в Советском Союзе производили микропроцессоры и так далее. Вы знаете, они до сих пор производят. Знаете, для чего? микропроцессоры вот для наручных часов и так далее. Вот какие-то самые простые изделия они производят. Сложных изделий мы не умеем производить, все это надо где-то брать, в Тайване. А Тайвань поддержал санкции, все. Придется нам каким-то там образом, там, через контрабанду, через какие-то третьи там страны, как-то все-таки завозить эти вещи, чтобы обеспечивать критически важные отрасли, но в долгосрочном плане только самостоятельная реализация многих отраслей заново, ну, нам предстоит это сделать. Поэтому готовимся и вот напиши мне, как ты считаешь, на этот раз мы начнем заниматься своей страной сами или опять, как говорится, посидим, подождем, ну, и когда все рассосется, скажем, а, ладно, в следующий раз. Напиши мне, как ты думаешь. Способность производить товары в постиндустриальную эпоху очень важна. Деиндустриализация достигает, когда критически важных элементов, пожалуйста, санкции-шманцы и тебе кирдык. Поэтому нужно свои производства. И мы, их, конечно же, построим. Но теперь давайте посмотрим на платежеспособность. А кто купит все эти товары? Ведь падающие доходы населения или нерастущие доходы домохозяйств или нерастущие доходы корпораций — все это неспособность тогда покупать уже эти товары. Вот когда их уже произвели, а кто покупать-то будет? Собственно, очень часто их и не производят именно потому, что внутреннего рынка покупателей нет, то есть вот как бы одно за другое цепляется. Поэтому нам, стране, каждому человеку, корпорациям нужны дешевые кредиты, нам нужны деньги, нужно научиться производить деньги и до той поры, пока Россия может напечатать денег только столько, сколько нефти отправила в мир, мы и будем сидеть на скудном боке, мы как будто бы сами переживаем себе вены, мы все себе пережали. Поэтому, смотрите, у нас огромное количество лесов в России, у нас огромное количество недр разного типа. Под это все следует имитировать деньги и раздавать дешевые кредиты, дешевые деньги, буквально залить страну дешевыми деньгами. Если вы знаете, каким образом Америка преодолевала все свои кризисы, начиная с 70-х годов, очень просто. Вливая огромное количество денег, ну, короче, печатая если в стране будут деньги, если зарплата людей будет 100 тысяч, будут потребители. Если не будет денег, дешевых кредитов и зарплаты 100 тысяч минимальной, да, у людей, ну, знаете, все эти рассказы про импортозамещение и так далее окажутся опять утопией, сказкой и так далее. И многие тут скажут, инфляция, гиперинфляция и так далее. Друзья мои, я вам так просто скажу, если в стране есть деньги, да, но есть растущая цена на товары и есть товары на полку, это сильно лучше, чем если в стране вообще нет денег и у вас нет денег, на что купить этот сахар, растущие цены вас душат, и вы чувствуете, что вот жизнь проходит мимо вас. Что вы выбираете? Про миграцию. Как повлияют миграционные потоки населения? Трудовые мигранты или просто беженцы, да? или кто уехал, кто приехал? Как это все повлияет на нашу жизнь. Давайте разберемся по порядку. Смотрите, здесь все очень интересно. Миграционные потоки очень сильный фактор, влияющий на экономику. Например, в середине прошлого века в Канаде было несколько десятков миллионов людей, сегодня более 50. Миграционные потоки в Канаду за 50 лет подняли экономику этой страны во много раз, потому что мигранты, когда приезжают, ведь они не только работают в стране, они становятся потребителями Общая экономика растет, а это новые рабочие места, новые школы, новые больницы, новые садики, новые дороги, новое все. И вот, пожалуйста, процветающая страна. Кто сейчас приезжает в Россию? В Россию приезжают в основном люди из стран Средней Азии с низким уровнем жизни, которые устраиваются на стройке подсобными рабочими, может быть, служащими, где-то полы моют, там, ухаживают и так далее. А кто уезжает сейчас из России Высокооплачиваемые? профессионалы, да, которые, ну, как говорится, не хотят больше оставаться или им страшно или что-то. В результате миграционные потоки сейчас в России так устроены, что самые образованные, платежеспособные люди, которые способны генерировать большую добавочную стоимость, они уезжают. Ну, а те, кто может работать руками, они тоже хороши, но добавочной стоимости они могут произвести немного, вот они приезжают. Вместе с этим диаспоры Средней Азии, да, сообщают, что трудовые мигранты не так охотно сейчас уже приезжают в Россию и даже начинают уезжать, то есть происходит отток. По разным причинам, там, сложность отправить деньги, там, на родину, да, или вообще, там, ну, как бы трудовых мест не так много сейчас в России, потому что давление на экономику и так далее. Смотрите, к чему это приведет? Ну, раньше хотя бы они восполняли тающее население России, да, а сейчас вот, когда они уедут, потребителей станет меньше, покупателей станет меньше. Вообще барометр привлекательности страны для бизнеса, для людей и так далее — это приток людей. Вот чистый приток людей в Россию на уровне миллион людей в год был бы, ну вот объективно хорошим показателем, при этом чтобы из этого миллиона было бы процентов 20-30 высокооплачиваемых квалифицированных людей. Пока такого нет, но я Хочу надеяться, что страна сможет начать привлекать таких людей с мира. Если мы и дальше будем оставаться донором для всех, для Америки, для там, Израиля, для Канады и так далее, то есть, готовить людей, образовывать, воспитывать и отправлять их туда вместе с семьями, с деньгами, ну, знаете, так, будет вымытие. Вот. Ну, собственно говоря, мы давно об этом знаем, о, о таком состоянии, да? здесь речь идет о том, что этот кризис просто обостряет внимательность к этому вопросу. Нам следует долгосрочно, десятилетиями проводить программы, да, и строительство привлекательности страны для того, чтобы здесь буквально селились люди, создавали какие-то там научно-технологические производственные центры, приезжали сюда университеты какие-то и так далее. Про трендовые области бизнеса. Что будет с ними сейчас и как извлечь тебе из этого выгоду? Давайте разберем подробнее. Итак, первое, блогеры, профессия, которая возникла 7 лет назад и взлетела как на дрожжах. Многие говорят, а сейчас они даже на завод не смогут пойти и так далее. Поверьте мне, у блогеров все будет нормально, это люди предприимчивые, они умеют привлекать к себе внимание, а внимание, знаете ли, вот в наш век, значит, когда именно умение привлечь к себе внимание, это есть компетенция, да, поэтому они как-то разберутся. А вот что будет с зумерами, которые тяжелее своего члена в руках ничего не держали, вот тут вот проблемка. Да, они вообще не приспособлены к жизни, но это другая история, сделаю на это отдельный выпуск. Инфобиз и сфера образования. Ну, здесь есть две составляющие. Первая респектабельная. Слушайте, когда все хорошо, образование наилучший способ сделать это хорошо еще лучше, а вот когда все плохо и кризис, образование единственный способ, чем бы следовало заниматься. Поэтому на самом деле многие люди сейчас как раз таки выбирают получения второго высшего или специального образования как ответ на вызовы, которые стоят перед людьми. И это такая положительная сторона. С другой стороны существует и вот такая инфобесовская сторона этого всего. Потому что сейчас спрос на гадалку, которая нагадает тебе каким-то специальным образом про твое будущее, резко вырос. Какой-нибудь марафон желаний от Блиновской вам покажется, да, каким-нибудь там университетом МГУ, потому что именно сейчас такой огромный спрос на гадание, да, на какие-то карты Таро, на какие-то заговоры на деньги и всякую вот такую вот херню, поэтому марафон желаний самое оно. Да. И, к сожалению, многие люди выбирают именно такой путь — расстаться с последними деньгами, ну и с последними надеждами тоже расстаться. Таких жуликов сейчас будет становиться очень много, людей, которые будут вестись на этот жуликов, тоже много. Поэтому, если ты хочешь быть в безопасности, оперштаб IT-инфобиз, который я создал, подпишись туда и держи свой разум в чистоте. Сфера IT. Здесь просто, ребят, революция. Во-первых, тренд на интер импортозамещение очевидны и понятны. Ну, давно было понятно, что ставить операционные системы в органах госуправления, в военных органов нельзя. Немецкий и английский. Ну, понятно? Понятно почему, да? Но почему-то их ставили. На что это означает? А это означает, что они в любой момент могут эти сервисы отключить. И это небезопасно. Действительно, в сфере IT расцвет. Ну, а что вам сказать? В чем основа этого расцвета? А вот в чем до половины айтишников сейчас, ну, высококвалифицированных, разъехались из России. Потому что огромное количество IT-компаний желает продолжить бизнес ну, с некими странами, которые попали в список недружественных, а они не могут, если у них остаются какие-то вот подразделения в России. И это, подчеркиваю, не означает, что они там предатели и так далее. Просто, ну, давайте так, для того, чтобы сохранить возможность зарабатывать деньги для себя, для своей семьи там, и для страны, они приняли такое своевременное решение и релацировались. И тут же возникло огромное количество возможностей для новых людей, которые освоят эту профессию и займут освободившиеся места внутри России. В самой, внутри России образовался сильнейший вакуум, и он при притягивает сейчас огромное количество молодых людей, девчонок, мальчишек и так далее, чтобы те освоили эту профессию. Поэтому, если ты еще все еще думаешь, чем тебе заняться по жизни и в чем преуспеть, конечно же, иди войти, не ошибешься. Ну и в финале скажу следующее. Я основал свой университет, называется он X10 Академия. Если ты реально хочешь надежного сопровождения в том, чтобы научиться присваивать обстоятельства с выгодой для себя, с минимальными издержками, иди на мои курсы. И многие мне пишут, Игорь, а почему ты продаешь курсы, а не дашь их бесплатно? И я вам так скажу, ну, все, что бесплатно, на самом деле люди, первое, не чувствуют ценность, а во-вторых, платите вы только за то, что вас сопровождают люди, которые специально обучены, которые тратят свое время, плюс нужна там бумага, то себя 5 10 просто это оплачивает кост, то есть себестоимость всего этого. Вот, поэтому, друзья мои, используйте время кризиса для того, чтобы обучиться. Это займет вашу голову важным и полезным вам, потому что здесь все очень просто. В кризис выживают те, которые в момент кризиса уже строят посткризисное будущее. свое посткризисное будущее, выгодное. А чтобы начать это строительство сейчас, в самый разгар кризиса, важно присоединиться к правильное образовательное учреждение. Добро пожаловать. Друзья, вы видите, как все неопределено и непонятно. Никто не знает, как сложится будущее но если мы будем готовы ко всему, мы точно выживем. И хотя выживание не является нашей обязанностью, мы, подготовившись ко всему, первыми присвоим к себе, к своей выгоде, да, вот эти вот обстоятельства с минимальными издержками, без травм. Поэтому давайте размножать хорошее и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй ум.